Всем привет! А кто на Пасху в карантин приехал на дачу? Это я. Смотрите, какая красота сегодня. Все расцвело, все буяет. А кто сегодня посадил деревья? Кто, кто я сегодня посадила деревья? Смотрите, какая красота. Это будет у нас абрикоска. А вот тут у нас будет... Яблочко. Ха! Та-дан! Красота сегодня. Все, держишь? Да. Держи. Давай, давайте еще такой земли подсыпем. Все, все, все, хорошая. нет, это Да, вставай, вставай туда. Вставай туда! Не вставай! Спасибо, Дики! Вс. Вставай, не бойся. Давай, давай! Вот и так должно быть. Давай! Где там солнце? солнце ты где? А вот оно солнце. Ну вот где-то там. Ой, тут хоть свежий воздух. Друзья, поздравляю вас всех с Паской. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и пусть наконец-то пройдут все беды и настанут лучшие времена. Где-то там солнышко. У за моей спиной был пожар Ой, слава богу все закончилось благополучно а вот эту беседку сделали за день сделал муж моей сестры андрей вот был у него кружок очумелые ручки он сам это все сделал а это моя сестра с подписчиками пожалуйста моими там поздоровайся как ты говорила один два Всем пиз. Это мой племянник. Поздоровайся с моими подписчиками. Пожелаем что-то хорошее. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого лучшего. Да. Чтобы не болели коронавирусами. Да. Так, поехали. Он вторая моя племянница, Анушка. Пожелаю что-то моим подписчикам. Дорогие подписчики, оставайтесь дома и никогда не выходите из дома. Не выходите. Заказывайте доставку, чтобы вам привозили еду, медикаменты, правильно. Оставайтесь дома, оставайтесь в дома, паня. А, дома. Ехали дальше, знакомимся дальше с моими сестрами. Здрасте. По Поздоровайся да. с моими подписчиками. Здрасте, да, подписчики. Задягивайся. Ну. Привет, Петя Сота. Всех люблю, целую я Олена. А, твою же сестра. Люблю вас, <клук> <клук> ну, Пожелаю что-то всем. <свес> а, ой, а что пожелать, а что а Ну самое основное, ну там счастье, здоровье, любви. Да. Ты тоже ты на Закарпаттии слушала про здоровье? <свес> <свес> э, чтобы все файно было хорошо. <свес> да. а, э, а как мои мои? Вкусной еды вам на карантине, на карантине, да. да. Здоровля. А это Андрюша, пожелать. О, зубы Это наш крокоде. Стоматолога хорошо найти. Это то, кто делал беседку. Ходите к стоматологу да. почаще. Это то, Не кто делал беседку. Да. Буде Все будет хорошо. Все будет добро. На -на -на -на. На -на -на. Леша, пожелаешь что-то людям? Желаю, что-то людям. Насыпаю. Вот это вот, вот. Это сказал, так сказал. Подождите, славлю самую главную э, хозяйку дачи. Наташа, пожелай что-то людям. Христос воскрес. Воистину. Пускай будет у вас все хорошо. Божье благословение, мои дорогие, мои дорогие и любимые. Понятно. Друзья, всех люблю, целую. Всем счастья, здоровья. Удачи вам. И не забывайте подписываться на мой канал. Himawls <laughs> Oh <laughs> <laughs> Скипай! Раз! И держи меня, я тебе эту... знаю. Да, сам... да, подожди, по да. этой фотографии типа, Ой, кстати, полу... я так люблю, пойду. Не, не, не. Мало ли дерево уже пересохло. Или там Вот это давай. Там второй пересохло. Аня. Фотографируйся для А Что для фотографии? Аленка. Аничка, дотя, тяга. И сюда. Смотри, можно даже революция и перепрыгнуть. Да я надо давай Да я да я на в тебя верю Вот так вот, да, как робот Вертер потихонечку Если что, да, то назад лучше ловите Алла ты, Алла, ты следующий? Алла, ты следующий? У меня... Нет. Нет. Да. Да. Саша, нет? Тимати, давай. Это все на карантине, на Пасху. Что дает вирус? Что делает вирус с людьми? А теперь назад, смотри, даем. Затаили все дыхание. О, мама! О, мама! О, мама! О, мама! О, мама! Леша, ты главное руки из кармана достань. И вот так вот как сучок, это. аккуратно. Бросай бля. свой iPhone сюда. И кроссовки, и курточки. И штаны снимай. Ада. Ада. Ну все, завтра выкладывай. Как Леша провел паску на карантине. Моя ты рыба, все. Молодцы.